Всем привет, дорогие друзья! С вами Данил Яценко. Сегодня будет прохождение самого сложного Армагедона в Вормиксе, по крайней мере, который я проходил. Возможно, были сложнее Армагеддоны. Но вот сегодня я прошел Мастера Ветра и Инженера на очень сложной карте, ребята. Вот. Немножко повезло мне, вот, потому что я там остался в таком месте хорошем, где не... Лазеры меня не задевали, ни ракеты не могли задеть меня. То есть я просто стоял и мочил инженера. На, на эту арму потратили мы около полтора часа времени, может даже больше. И около 30, 30 попыток мы встрали, ребята. Без Юза я проходил ее, Юза у меня не было, вот, до сих пор его нету. А появился Юз за прохождение такого. Вот дали мне 4 перевязки, 4 токсина. Вот Проходил я с Никитой Ивановым. Вот, и вот вам немножко моментов э, с, с прохождения неудачных Вот а после них последует прохождение уже. только раньше ты не сможешь на ранцах потому что там мастер ветра да да да да да да хмело тогда порт еще один проебу троиды не убираем потому что хотя они, ты не знаешь троиды будут лечить только инженера или еще а только же инженера вроде должны лечить я у блядь ну Уф, ну... пиздец вот это прохождение жесткое. Давай, завизано. Сейчас, наверное, будем ебаться с этой армой пол Я не знаю, где мне потом остаться. Э, я я сам, не, я сам не знаю, что там. Надо, короче, как-то быстрее мастера ветра завалить, чтобы не было ветра, блин. ну инжини... О, нормально сейчас вроде дроиды сидят. Да, дроиды фиктивными с дроиды мы с этими. Дроиды мы уберем. Ой, поня... понятно. Всё, понятно, все, понятно. Ну лазеры вроде нормально было блин. Я видел ход, просрал. Дайди. Подожди. Видишь, я же еще не могу. Я же не могу вот это, блядь. Блядь, не забывай. Блин, тут Видите? очень сложная арма сегодня. Очень сложная арма. Очень, я тебе говорю, она сложная вообще пиздец. Давай минку поставь там. Где, видишь, ты где тоненькая там. Да, бляха, ну... Нет. И я ход проебую, там везде. Куда не встань, везде ходы проебуешь. Не, ну ты сейчас вот чуть выше стань да, вот так. А чем мне тебя буро... метеорами да съерачить? Я не знаю, у меня таксина даже нет. Ты меня уже не спасешь, давай пытайся. Ой, я тебя добил еще, заебись нахуй. Да, может быть. Может быть, нет. Там а сколько дроидов? Раз, два, три дроида. Ну я могу два убрать за бесстрат я могу убрать. А. А я отсую дам. Притык, притык с вот. Там нельзя сваркой просто, понимаешь, потому что там барики еще будут. дохуя их. Нет, они снизу все. Я понимаю, но те барики, короче, соединяются с теми бариками. Вот видишь? Балку поставь. Балку экстренный. Экстренного нету, я экстренный просрал. Ну, давно опять, опять наверное. Да попробуем. Давай туда наверх залазить, творить такой дом. Подожди, я хотя бы кулу дам. Да. Угу. Я понял, какие ему. Все, тихо давай сейчас смотри нормально все эти сейчас а просто да, ты да. должен блок кинуть так чтобы вы не, не сломали эти да да да ракеты. и балку поставь какую нибудь чтобы легко было забираться тебе по балке подожди подожди вот так вот палку поставлю да, нормально, нормально балку поставил. Только вставание ну, на вот. вставание на балку. А я случайно на балку стал. Ну, на кончик ничего страшного. Ну да, там ничего страшного появилось. Так, сейчас надо атомку поставить на лейтенанта. Блин, ты, я. Ты ход не должен прошел. Ну, Во, должен. видишь, он заезал сейчас только что. Ты хоть здесь не должен, по идее. Прос... Нет, ты просвешь здесь ход. У меня скинул, тем более. Да, теперь тем более ты хоть просвешь. Хотя... Нет, они... не... Вообще, четко. Ч Чё, ⁇ Москву? И к нему встану, и в ракету ударит еще. в ракеты не ударят. Его не зауронят ракеты. А? Не зауронят? Не зауронят, нет. Став поле, вот туда понял, забирайся чуть-чуть повыше, вот сюда поле, да, да, да. На, это же не заберешься потом, когда куву дашь Тебе надо мину кинуть, понял? Давай просто куву, я не могу просто ничего сделать. Давай и куву и зарывай его полностью и на него вставай. К нему да-то -да, да, вот, чтобы чтоб тебя сейчас на 300 хп не зауронило. А там барик, ну пофиг, ладно. Пока ладно, пофиг, да. Он же будет сам себя бить потом еще. Так, что мне сделать? Наверное, порт, да, возьму все-таки. Чтобы не выделываться, я возьму порт. Закину его так, нормально. Как-то нормально вот так закину, пофиг. Я сейчас вот так вот просто доберелся. Я боюсь я сейчас здесь оставаться, я не знаю, что я сделаю. Я Давай, э, я атомку поставь. Ли... Атомку я не успеваю уже. Лейтенанта лейтенант уронь. Да, да, да, лейтенант, надо да лейтенанта сейчас добить. Вот. И по идее меня здесь. Меня здесь сверху точно никак не заденет. Вот, Видишь на? На балку надо было не вставать Да но ну, мне пофиг-то, что меня уронит. мне ну так-то ничего не будет. Я все равно сейчас отрегенюсь, а у меня же вампиризм идет. Нет, ты там не сравшь вот никак. Это хоть это не сорву, но ну, просто этот. Как бы так атомку попасть, чтобы. Я не знаю, может сейчас она ло тебя спасти. Нет, я. Вот, х... четко. Давай, ку, ку, а нет, жари его, жари его. Поставь балку и жарь. Их притык тогда уйдешь. Я хочу барашка. Ну, барашек я жарю, И жарь. Жарить? Да, ну ваги не барашка. Балку и жарить. Да, барашек. Ну я жарю балку барашка Я не могу просто. Короче, не знаю, что делать. Давай снимет просто или коктейль или что там у есть. Вот нормально. К нему к нему встану, к нему встану. Не, -е -е, к нему не вставай на краю, шикуй вот здесь встань Нет. Ну, смысл к нему вставать. Нормально, видишь? Ну нормально, ладно. Пофиг. Давай еще одну в лейтенанта. Так, лейтенант, ну может надо как-то атомку поставить? Давай поставлю над инженером атомку. Давай. Есть, потом его и, и, и дроид сломать еще заодно еще. Угу. Там еще балку надо поставить, видишь? Ну блин, аккуратно. еще одну балку Вот смотри, сюда даст. Аккуратно. Нет, не ставь пока. Пригодится. Давай просто как-то это овцу лейтенанта. Да, да я. -то, я тут он мне все равно не заденет такие ракеты. Ну вот, нормально. Вроде... Тут не задену, вроде... Вроде... нормально, вроде нормально сейчас, да, вообще идеально идем. Пока вроде... Пока вроде нормально, я не знаю, как дальше будет. Не желаю. <сл 3> Ой-ой-ой, а а это фигня... А, а что-то фигня делаешь, Фукслов? Она блокирует типа что-то там... Вот, сам себя будет бить сейчас, смотри. Да, да, да, он сам себя будет клепать. Вот, это идеально просто. Если шаг тебя там спасу, можешь не переживать. Вот, я могу сейчас синим его ударить. Вот Кого? Синими это мастера. Или или нет, не синими. Мастера какого мастера? Ветра. Давай блоки кинь, что сейчас завязал, после генится будет мастер. Блок, блок, просто блок. А я здесь, у меня здесь ракеты не заделает. Не не, не не не Давай блок. Да, мне здесь ракеты должны не задеть, ну, даже если одна заденет, на не задела. Я жарю, что здесь не заденет Вот, ну нормально. Сейчас можешь. Сейчас надо тебе как-то убить его, я тебе говорю. Сейчас тебе надо его просто как-то убить. Каким-то этом. Вот, вот. Нормально, что мастер еще уронит. Если охот не просираешь. Прос... Нет, не просираешь. Все, тут и оставайся, добивай его. Просто огнем его там И под себя можешь один пустить, чтобы тебя разморозило. Все, вот так. Все, идеально пока Сейчас атомку Кустав, чтобы я лейтенанта Савия убил. А я тут стою хорошо, я кстати, не... видишь? Наконец-то. Я я уже понял. Я только что, когда заходил на этот... Один на один понял, пока там мама разговаривала по телефону, чтобы не оттуда. Ага, Ты да, не да, понял? да понял. Я вот это разминался, я мне уже это орудило от этого мастера ветра. А -а -а. Оказалось, что меня сейчас сторону скинет. Я бунт наверное, дам просто, да, лейтенант? Да, я, давай. И потом авиа просто добьем этого а -а -а. инженера. А -а -а, пока инженеры, мы авиа пока не тратим. Пока нам авиа понадобится на потом. Видишь, ты в золотой просто в середине стоишь. <смех> ты просто такой в золотой середине, там где тебя никто ни, ни, вообще не тронет Ну, не вынесешь же только. Фух. Есть, ну не вынес. Ты видишь, ты вообще так стоишь четко просто по центру. Клан, чтобы не скинул. Еще скинуть меня сейчас просто может. Да не.. Как они жрут, они заклебались жрать. Да он жопу пойдет, можешь прямо отсюда. Давай душемотами отсюда. Тебя все равно нету этих. Так смотри, еще не появляются даже ничего. Да, дышинь ⁇ т, не бей его. А я сабя убью его. А и может его на... там... Главное тогда в сторону скинь? ним. Да, авиаинженеры инженеры хоть мы хотели. Да, ну посрать. Ну давай, ладно. Убьешь? Да, убью я вот одной пики. А я его вынесу. Знаешь. Только встань. Да, пофиг, даже ранее спрошу, чтобы уже точно, чтобы точно никак не лохануться. Потом дро дроид ломаем просто и все. Да, у вас еще все перчи есть. Нам подав в прошлый раз, помнишь, когда мы проходили? Нам повезло в том, что дроиды не появлялись. Да, да, да, Ты да. Ты атомку не ставил? Не, не, не по-моему нет. Ставишь, смотри, сейчас ставишь атомку. Ты дроид рушишь? Я дроид рушил. Ставишь атомку и вертолетом рушишь дроид. Я понимаешь? тут остаюсь а, просто. Тут остаюсь, да, просто тут и стой. На, на инженера атомку да и вертолет. Может блок, и... может блокки на регене не пойдут? Вертолетом, не, не, вертолетом рушишь. смысла нету. Пока нет у нас всех хп еще считаю у нас всех хп пока нет. просто надо дроид разрушить и все и потом его убить все четенько еще по инженеру попади разок вот все идеально я сейчас этот дроид убираю нам пока дроидов нету надо его убивать а почему не появляются эти ракеты около меня не знаешь не знаю вот это вообще идеально что они не появляются так главное сейчас не тупануть а нету мастер ветра что? Да я так главное, чтобы не тупануть уже, самому просто не вылететь. Так, что я могу дать? Я могу сейчас. Блок, могу... как раз блок кинь. А, ты кидал. А, ты трой трусишь, вертом. А, это, это я забыл, я забыл, чувак, я забыл. А потом я якорьку дам. Да. Вот, когда атомка приземлится, якорь кува даю. А я чё? Тоже якорь Ну наверное. Или я там тихо, стою, я там стою хорошо лучше. Тихо, я... Тихо, я должен пока по идее должен убить. Есть, убил. Убил это говно все ты пока там не стой, ты сейчас авиа будешь уронить его. все не трогай вообще, там и там и стой, тебя золотая середина, тебя вообще не бьют. Просто он, ты сейчас он... куда-то пойдешь пытаться. Да он попадает! Да ну не вынесешь! Есть! Ну не вынес, нормально! Там балку ты поставь, тебе с... я тебе балку поставлю снизу, вот так вот. Да, ставь балку мне. что там есть? Чё? А я я не дал, наверное. А хотя. Я, я дам мне я А я? Блок. Ты сейчас блок кидай. И там место вообще даже не двигается. Сейчас места даже не двигается. Бог себя, ну нормально пойдет. Смотри, что я с... А, видишь, не получится. Я могу коврами дать. Давай, только у... уйди куда-нибудь. Да пофиг, еще один анис потрачу. Чтобы не напороться. Так, я сейчас сюда сюда вот я перчик сейчас дам. Давай, как ты это может авиадары оттратил? Ты Нет, смотри, знаешь, что я могу сейчас сделать? Смотри, метеориты, метеориты, металли, а, нельзя метеориты. Нельзя, только не только не метеориты, они меня скинут просто. А нет, я сейчас с коврами дам. Да, только такими метеориты не используют, потому что это они скинут меня. Я понял. Вообще четенько. Настя, все получается. Смотри, сейчас он хочет просирать минус 40 КП ему. Видишь, возле тебя не появля, а не просирал. Ну ничего страшного. Просирет как нибудь. Видишь, бог стоит, все четко. Главное, чтобы тебя не скинул Он бог сломал. Ну по идее. Тебя... Блин, но у меня сейчас зауронит нет. Нет. Все, теперь стой тут, стой тут же. Кинь все поле, поле все, кидай еще. И синими его уровень. Нет, авиаударами, бей-бей этим напалмом, напалмом. Да могу авиа. Могу авиа. Давай, давай. Авиа. Могу еще блок, он... видишь, Юзайт, могу еще блок кинуть. А ты напал туда. А я тогда напал, да. Пока, пока не трать, пока не трать ничего. Все, вообще идеально, пока Все, ребята, главное, чтобы сейчас у нас все получилось. Так, так, так, так, так, так, вообще холодно что-то у так, так, вообще теперь... Вот. Если бы у тебя сейчас красный был блок, было бы прикольно. Блин, как же сложно. Как же по 12 жарить? Я не стреляю. По по попыток сколько мы прострали на него уже? Не знаю. Да. Попыток, я не знаю, 30, наверное, да? Да мы дофига на него попыток прострали ты что вынешь Я вообще почти фузы просрал. Ой, у меня перчи унесла. А как она унесла? Как она унесла ее? Смотри, знаешь, что ты можешь сейчас сделать? Сейчас смотри. Если на тебя. а фигово. Нет, бей напалму, напалму. бей. и стой тут. У меня плазмоганы еще есть, слышишь? У тебя вообще плазмоганы есть? Вообще идеально. Вообще нахрен четко. Все так, что я сейчас чем я могу сейчас его ударить? Вункерными. Вункерными не буду бить. бункере я прошел, у меня одни метеоры остались в А почему я не могу уйти? Ой, точнее, не появляются вот эти бакс Тебе не похрень, ничего не появляется. Ну, интересно же просто. Ну, так-то да, интересно, конечно, ничего не появляется. Так реально не появляется вообще. Ух, ух, ух, ух, и метеоры рисково бить. Я, я могу себя сейчас балкой тут вот закрыть, вот так вот и метеоры Может, бить. потому что я близко к воде. Поэтому.. Вот так. А, вот. может на ковальню дашь? Слышь по нему? Нет у меня наковальню. Ну блядь, ну пожалуйста, ну давай. Есть ты на месте стоял. Как, и, как стоял, так и стоишь. Нормально. Идеально, сука, идеально. Пожалуйста. Можешь его утопить? Блядь, и ч за землю не ломается? И заебал. О, он даже сейчас чуть задел. Есть, блядь, вообще, пока все идеально нахрен. Овца у тебя есть? Овечка. Так, блок стоит еще. Так, овечка и бей, посрать. Не-не-не, обычная овца, ради управления. Просто так, просто так ее кинь вверх и все и она сойдет, зайдет в Вот, и топи его как-то, топи, пытайся его топить. Не, -то, не вау. топи, я не. Так, пойдет, пойдет, пойдет, пойдет. Так, что я делал? Я верх просрал, и просрал. А нет, у меня на лоб ходит. Я же не долезу все равно, один хрен есть у меня одна идея, чувак, если у меня сейчас идея смотри, повезло то, что я там остаюсь хорошо, это, это все прохождение от этого зависело просто, то, что я остался а, там А из-за того, что ты там стоишь этого... так бы мы хуй прошли, наверное, бы мы бы вообще хуй бы прошли, если бы тебе сейчас не повезло, да сколько у меня там якорь? я якорь, хоть у этого, я кричу, да, да, да, да ну все, а то у меня понял, ну не на весь же экран, ну так о, идеально, супер идеально потом. Разруш, ну попади хотя бы одной этой, чтобы в зазем попала. На какой зазем? Там да, вот в зазем, я специально зазем поставил, чтобы в зазем попала. Все, он тебя зауронил, мудак. Он к тебе, он к тебе встал. Все, Изи, под... чувак. Бункер. Еще одну, овцу. нет, овцу, офсу, овцу, давай. И стой тут нахрен. А, блядь, все. Ну, ладно, а, ты еще ход проебываешь, чувак. Ну давай, ты добьешь его на да, как-то сейчас. <плотненько> давай, баррики, сенс, все баррики, короче барики у меня еще и мини есть как бы но я не знаю куда мне встать здесь и сенсорку там смотри у меня не скину минку нет здесь сука скидываю давай все барики Дай. все барики и... и я не знаю чем его там уронить уровни ну как ты ебать заебись 130 все пр прошел нет, 130 хп у него осталось. Е, ну блядь, и чё, ебать, что сейчас на перекос? Нет, нет, не попадут, не, не попадут меня, заебись. Всё, не попали. Блок, блок. Шатай блок. Какой балку? блок? у тебя балка есть? У тебя балка есть? Давайте спасу просто. поставь, чтобы я сез... Не, нет, нет, нет, меня не заденут. Балку поставь, чтобы я его отсюда ему закинул туда. Так. Вот. И, и, б... и просто бункер. Да, ворот просто бункер бей, только так, вот. У ворот, ну ладно. Похуй. А если ты ход просрел сейчас? Ход просрал. Блять, я на пересечении чувак стою. У тебя экстренный же есть? Нету. Нету экстренного. А он тебя сейчас добьет, все. Есть! Он добил прошли, себя. Прошли, прошли, чувак, мы прошли эту арму. Это мы проходили два часа где-то, да? Блядь, не гони, там мы ее с собой проходили, мы, ебать, это арма жесткая, просто вообще пиздец все, а не кстати, слышишь, я прошел тоже чувак один, который сегодня в стриме со мной был смотрел стрим? не, не смотрел сегодня ну, не я, не мы, мы же пытались ее пройти в стриме еще сегодня мы же не прошли в стриме еще сегодня а -а -а. просто вообще, тупо, вообще жесть, да? все, видос монтировать пошел, да?